су-35 не оценить без достойного противника начать стоит с того что су-35 он же су-35 большая модернизация, как первоначально назывался проект, представляет собой конец эволюционной цепочки су-27 су-30 су-35. То есть не просто модификация, а глубокая модернизация самолета, которая, по сути на выходе дала почти новую машину. То, что мы имеем, сверхманевренный универсальный многофункциональный истребитель поколения 4A, в котором были использованы технологии истребителей пятого поколения. Чем Су-35, Су-35 отличается от Су-35. Бортовая электроника претерпела существенные изменения. Новый комплекс авионики, новая RLS FAR, позволяющая обнаруживать цели на большей дистанции, держать в поле зрения больше целей и, естественно, обстреливать большее количество целей. И новые двигатели более мощные AL-41Ф1 с управляемым вектором тяги. Новая комплексная система управления COS-35, которая выполняет функции сразу нескольких систем, применявшихся на самолетах предыдущих моделей. Информационно-управляющая система увязывает системы бортового оборудования в единую интегрированную систему и обеспечивает взаимодействие между экипажем и оборудованием. Были проведены значительные работы по усилению конструкции планера самолета, что позволило значительно увеличить ресурс самолета 30 лет эксплуатации или 6 летных часов. Межремонтный интервал повышен до 10 лет эксплуатации и 1500 летных часов соответственно. Конструктивно Су-35С больше похож на своего предка Су-27, на нем не будет переднего горизонтального оперения, верхнего тормозного щитка, хвостовая балка укорочена крылья от Су-33 с флаперонами во всю заднюю кромку крыла. Уменьшена площадь вертикального оперения, что снизило радиолокационную заметность самолета. Благодаря современной малогабаритной электронике стало возможно увеличить объем топливных баков и увеличить запас топлива до 11500 килограммов. У Су-27 – 9400 килограммов, плюс на внешних держателях можно подвесить два бака по 1800 килограммам каждый. Двигатели AL41F1 представляют собой дальнейшее развитие AL31F – новый, большего размера вентилятор. Новые турбины высокого и низкого давления, новая система управления, более высокая тяга, примерно на 16 до 14 500 кгс на максимальном режиме, до 8 кгс на бесфорсажном. Ресурс двигателя также увеличен более чем в двух раза. Межремонтный ресурс с 500 до 1000 часов до первого капитального ремонта, 1500 часов. РЛС Су-35 с Ирбисе представляет собой дальнейшее развитие брус самолетов Су-30 Барс с пассивной фазированной антенной решеткой с углом захвата до 120 градусов. РЛС ИРБИСА позволяет обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей при сохранении непрерывности обзора пространства и вести одновременный обстрел до 8 воздушных целей. Воздушные цели ИРБИСА может обнаруживать на дальности до 400 километров в зоне обзора 100 градусов. В более широком секторе, до 300 градусов, дальность обнаружения составляет около 200 километров. Сверхмалозаметные цели типа BLA-0,1 0,01 КВМ обнаруживаются на дистанциях до 90 километров. Еще один новый элемент в боевой системе самолета – Олс-35, станция, объединяющая в себе теплопеленгатор, лазерный дальномер целеуказатель и телевизионный канал. Зона обзора, обнаружения и автоматического сопровождения цели оптико-локационной станции составляет плюс-минус 90 градусов по азимуту. Дальность обнаружения воздушной цели теплопеленгатором в передней полусфере составляет не менее 50 километров, в задней — не менее 90 километров. Лазерный дальномер измеряет расстояние до воздушной цели в диапазоне до 20 километров, а до наземной — до 30 километров. Точность измерения 5 метров, максимальная масса боевой нагрузки Су-35 составляет 8000 килограммов, она размешается на 12 точках подвески. То есть практически тот же набор, что у Су-30. Специалисты ОАК особо подчеркивают, что Су-35 собладает значительно лучшими летно-техническими характеристиками по сравнению с уже состоящими на вооружении аналогами и более совершенным комплексом бортового оборудования. Конкуренты основными конкурентами на мировой арене для Су-35 считаются исключительно истребители пятого поколения F-35 и F-22A. Аналогичные самолеты поколений 4 или 4+, плюс европейские Рафалили или Eurofighter 2000 и американские F-15, F-16 и F-18 не считаются по мнению экспертов УАК серьезными противниками. Причем считается, что на близких дистанциях, когда малозаметность не так играет свою роль. Су-35 сможет стать очень сложным и неприятным противником для истребителей 5-поколения, несмотря на все их достоинства и преимущества. The National Intest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США. Американцы сочли, что маневренность Су-35 вкупе с большой боевой нагрузкой, сверхманевренностью. Возможностью пуска ракет на сверхзвуке и средствами РЭП делают самолет крайне опасным соперником для всех американских самолетов за исключением F-22. А учитывая, в каком состоянии находится Рапторы сегодня, то для всех. Участие в боевых действиях боевой дебют Су-35 состоялся в Сирии, когда 20 августа 2019 года два самолета российских ВВС перехватили два F-16 турецких ВВС над Южным и и вынудили их покинуть воздушное пространство с Сирией. 26 августа 2019 года два российских Су-35 перехватили самолет ВВС Израиля над Средиземным морем. 10 сентября 2019 года российские Су-35 вновь перехватили несколько израильских самолетов над Южной Сирией и помешали им нанести авиаудары. В целом, только в 2019 году Су-35 сосуществили более десятка перехватов турецких и израильских самолетов. Естественно, без применения вооружения. Поэтому говорить о полноценных боевых действиях мы не можем, к вящему удовольствию всех сторон. Сегодня Су-35 с российских ВКС принимают участие в спецсооперации на территории Украины. Многофункциональность самолета позволяет работать по самолетам, вертолетам и бла украинских ВВС, а также наносить удары высокоточным оружием по наземным объектам ВСУ и тербатов. Согласно данных от Минобороны России, Су-35 применялся на всем диапазоне высот, от малых до больших. Можно ли всерьез считать применение Су-35 с успешным, и да и нет, применение Су-35 в качестве носителя высокоточного оружия против наземных структур, конечно выгодно и оправдано. Особенно учитывая тот факт, что противовоздушная оборона несмотря на все заявления у Украины еще имеет место быть. Но с такой работой в состоянии справятся менее сложные и перспективные самолеты. А в плане работы высокоточным оружием у Су-34 вообще нет конкурентов, бомбардировщик с подобными задачами справится намного эффективнее истребителя. Применение же Су-35 с против украинских Су-27-1 и МиГ-29 смотрится просто несерьезно. Все-таки это самолеты прошлого века, модернизированные в условиях ВПК Украины. То есть, смех сквозь слезы. Достаточно просто посмотреть в источниках, в чем заключаются модернизации того же Су-27-1 и Су-27-1, чтобы понять, что это скорее деградация некогда сильного истребителя. Попытка превратить его в недоштурмовик, приспособив поднесение неуправляемых авиабоеприпасов. Так что успех применения су 35 в Сирии был обусловлен условиями применения, когда стороны не ставили целью уничтожения друг друга, а занимались исключительно тем, что препятствовали друг другу выполнять задачи.